Он ее, с... он как помнишь он это утка ж такая же была, он ее жарить начал. <смех> <смех> Курми <Клубнику забери>, поговорили <бутинка. смех> <смех> one Yep, <laughs>